Йо-йо, всем привет, на Макс Вискаре и на мою канал Макс Вискаре не и загружается на дизерном Вот, вот что у меня есть, ролики об воротах Так, вам по рекомендуют подписаться на канал Макс Гейминг и на по браузер По-моему, это классный филипп, по-моему, ему тоже хватает Вот не знаю, что это классный, чекаем трек Сейчас вам браузер Так, в следующий Потом я тут посмотрю Всем привет, я Макс Вискаре, всем привет, выиграете после времени. рекламки так остров капитан баш экс экспедиции 11 минут 133 минут ж больше трав интересно ладно брах появляется каждый 3 секунды с процентов вероятности корабля есть листов вероятности кран кэм золото золотом можно нанять нового капитана? Ну можно, ну что он способен? Интересно. О, убить капитана. Да, нанять. Что он даёт? Замораживание врага опять 50 секунд. Отслеживание. Влажнение. Ну Нового капитана нанять. Не хочу обрагать. Обратно. Можно. быть? уже Чёрная борода мертво это как тот мультик мертво помните напиши комментарий с нашим мультик мертво я узнаю не забыл как мультик называется рыцарь попробую доступно вступление на флот отлично флот это команда группа вы можете и создать флот и создать собственный Ну, пока что нас очень мало смотрят да будет смотреть 100 тысяч человек ну хоть там Стоп, рассмотрим на каждого новую игру, хоть вам прислался в я бы узнал, что в отдельной игру вас подождите, пока вас примут. Слушайте, а это долго? М -м -м. можно сразу закрыть, Потому что, интересно. Ну, интересный. Вы прям подожди. Чё ж у тебя закрывает? Игра новая? Ну, не так новая, я, конечно, и ничего раньше. Ну, потом уже записывал. Раньше скачу, позже записывал поэтому не знаю как да? но он но и последовательно а команда с давай по укрытию команда сражения кляр общей территории а в общей территории тысячу влагов тысячу креме там правильник класс Класс, посткласс. Класс, патчан. Новый каравль. Новый блок. Где будет? Пусть вот часть 5. Монета дает нам класс. Давайте и Эх, как же ты хотел прокачаться уже по-быстрому? Скорость, восстановления навыков, капитаны, на 20%. Отлично. Викинг. Ну вот, сказал. Ну окей, я прав в Ну немножко. А можно блядь, клавиатура, если чё? А то мышка, конечно, не то, не классно. Окей. 3, 2, 1. Let's go. Ааа, я понял, я понял, понял, понял, Давай, поворот -поворот. не подписчику пошли поворот оборот мешайте на кова на -то, торпеду так что будет если торпеды на торпеду э, интересно айта до ранщина наступаем огонь Я обмазила. Нужно в бой врубать. Ага, охонь. А, постараюсь что-то здесь, просто. Постараюсь, постараюсь. Да. Слушайте, Йоу, так нечестно. Нельзя... ускоряйся я ускорюсь пока они зачник хохохо мимо там что еще больно понял клас автоматику так точку захватывает слышно точку захватывать его не надо что за команда Нет. Так что плохо 3-2-1, Тогда ускоряемся, го, го. блин, ареаня, обратись сильно. Почему Что такое? ходу, блин, я не по тебе? Ну а, ладно. Что так не понятно? А, Ездишь, ездишь, скоро я вернусь так, давай давай защита Хопа на не успел Йоу ёу ёу Не успел Так сейчас враг захватился Чё? Надо брать врага Преимущество Давай туда. Стоять. Так, уменьшай. На! Ой, -ой, -ой гу вон -гу, гу нажимай клан. чип чип будет, на Она будет точно каникул. А монеты заберешь нам. Окей. Все, мы захватываем клан. Огонь. Если там можно, то можно ускорить. Но пока что они нас не достанут, так что вот, все окей. Кидаем бомбочки. Я взрываю. Можно вот, на бон нажимать На всякий случай я щит все я ранен Не знаю, только блин на Нет А, он не сдаётся Никогда. Сюда иди. Сюда иди. Спасибо. Отлично. Ну, ну, ну, ну там. А ты же не такие сильные, кстати? Ра -ра. Нет, нет, нет, нет. Мы выиграем. Квали А, грубит. Отлично. Там сейчас меня грубит мутить нужно катать сверху щит поздно ну ладно никогда же вообще не поздно Annihilation, а а, -а ну как а друзья, чего нам не хватает? а а скорее всего, не хватает а Но раньше побеждали, кстати, на раньше попитали, а терка, пули сразу запускают, ну честно, конь, можно хотя бы, на. не герут, и да, я на работе, проиграл, не знаю. Чем дело, о, я, кстати, верю, я сам сражался с учтом. Очень на чем-то занимаюсь. Реально, вы, давай, на один тачный. Будет один один скран, как-то прочие, для чего Давайте не трогаем. Боевые на ну давай, давай, давай. но ну, опять. Угу. Значит ролик будет 10 минут. Стоп, а я тут ч с музыки, поэтому такой шум. Ну да, бедный ютубер играет. Так. океан вечности сражение бой. Бой, бой я затащу вот одну катку, затащу вторую не могу там тяжело ага. месть бустер скорости перезарядка оружия Возвращаю возвращает вас Получите урона атакующий. Уличивай скорость корабля на 1 миллиметр секунды. Перезарядка оружие. Сокращает во время перерядки второго оружия. На 2 секунды. Так. Я буду ворачиваться. Да, безумное Что я выбрал? Так, один украинец, который были меня, конечно же. Мм, ну ладно, он запускает минус один торпед, отлично на Король визи. и на у меня там на один скорость 515 на поэтому я буду больше врачивать чем хоба она не успел не будет. Это я, кстати, против самого себя. Есть, да. Это правда. М -м, он вернулся. Может быть, все-таки не надо в было брать. Так все-таки у меня атакующий, атакующий. Стоять тихо, у нас 20 процентов А то больно бьет, так до конца время найти, Блин, мне знаете, как будто пол хп. А, вот, как. это же вечный. Битый. То есть я с ним играю бесконечно, несмотря на это. Интересно, а -а -а -а. у меня же очень много хп. Дать мне регенерацию. А, не теряю. Тяжелый. Тотаро, мощный, огроменный. Машина, сюжет, любого из на своем пути. Может разрушить любого, конечно. Уж крутой. И открыть. За победу. Ну и все Получить. Опа, Да, я там порекинал канал по подписанному... А, ну всё, смотри, смотри. Я не знаю, ничего. Проигрываю. Построить. Кто знает, напиши пишу, а ну не терял самайчик, да и самокапу, прокачал.